Друзья, всем привет! Врия, отличная погода! Сегодня выставка автомобилей. Поеду развеюсь как-то а биткоин торгуется у нас по 29 325. И в принципе мы находимся во флете, нет особых изменений каких-либо рынок замер. Ну, не знаю, вы фактически чувствуете этот рынок или нет, но мне кажется, о том, что настрой меняется в положительную сторону. Мы видим о том, что некоторые проекты растут. Вот потихоньку растет, я смотрю, там тон, аж бар, ну, так совсем на небольшое количество процентов. Очень крутая формация по таковом, Посмотрите в моем телеграме, я эту информацию там рисовал, показывал. И э, у нас за ночь вырос аидоги, притом существенно вырос, почти в два раза. С момента, когда я получил дроп, у меня было 14 долларов, сейчас 84, даже 90 было сегодня с утра. Мы выросли уже в пять раз. И почему токен вырос? Потому что платформа выпустила еще какой-то один токен. Не знаю, для чего он там нужен. Я особо не разбирался. Но весь смысл то, что эмиссия этого токена, который новый, 21 миллион. Для того, чтобы его получить, нужно сжечь аидоги. И, соответственно, цена на этот новый токен достаточно высокая. Я думаю, на самом деле, не стоит сжигать свои аидоги, потому что но ну, так, если подумать, все, что сделано, направлено на то, чтобы уменьшалась эмиссия айдоги. И, соответственно, токен айдоги рос в цене. Пампить айдоги гораздо проще, чем вот этот новый токен с эмиссией 20 миллион. По одной из причин, которая просто на поверхности. В айдоге огромное количество нулей. И цена воспринимается нормально, вплоть до того, что там будет какой-нибудь 0, 3, нуля и какая-то определенная цена и мне кажется достаточно плохо будет восприниматься цена на но вот этот новый токен который может стоить там стоит 200 я слышал 500 долларов где-то на какой-то платформе стоит этот один токен я бы этим не занимался мне кажется вот если разработчики пытаются сократить эмиссию в Ай-Доге и как-то запампить эту цену то мне кажется, иксы если они есть то они будут именно в этом направлении ну, а в целом, мемкоин, ничего там особого нет. Я не вижу, чтобы там было большое количество людей подписано в твиттере на этот проект. Мне кажется, он там может еще сделать и 10x, и может выйти больше. Но уйдет в забвение, скорее всего, через какое-то время. Нужно уловить этот момент, когда будет памп такой же, как по и после этого просто выходить. Блин, чихнуть хочу, правду говорю вам. Ребята... Поэтому вот так вот, ну, из новостей, из тех, которые есть. В Binance оценили активы под управлением минчурного подразделения в 9 миллиардов, да? И фактически, фактически, вы знаете о том, что Binance постоянно инвестирует. Инвестирует через свое подразделение Binance Labs. И, и, как бы, они отметили, что с августа 2022 года объем активов под управлением подразделения вырос на 20%. Несмотря на то, что происходят суды из СЕК, Binance остается все-таки серьезным локомотивом. 9 миллиардов – это внушительная сумма. И все эти деньги инвестируются в различные проекты. По сути, у нас есть таких два двигателя рынка криптовалюты. Это Виталий Батерин, который со своим эфиром и с развитием экосистемы носится. Ну, понятное дело, что это уже не Виталий, а фонды. И Binance как мощный игрок. В общем, то я говорил о том, что если нас защитит то всему рынку будет плохо. Но ну, а Binance объявляет об открытии подразделения в Японии. Они там собираются открывать еще подразделение Казахстана или Узбекистан, не помню. В общем, развивается Binance. И если вы не зарегистрированы на бирже нас рекомендую вам зарегистрироваться. Ссылочка у меня в описании. Вы получите от меня скидку 20 процентов. И вот. Binance 25, если будете рассчитываться токеном BNB. 45% скидка очень крутая скидка. Поэтому регистрируйтесь. Еще из новостей на форт-логе выложили календарь на май, запуск MyNetwork, MyNet airdrop токена Гала. В общем, календарь. В этом календаре написано о том, что 2 мая будет обновление платформы CoinList в целом многие готовятся к токен сейлу я ничего не делаю не занимаюсь мультами по листу потому что они там жестко банят тех, кто ранее мультил меня даже забанили один аккаунт когда еще был первый всплеск активности по сейлам у меня остался только один аккаунт жены и то там карма нет нужно хотя бы долларов 100 забросить чтобы приходила постоянно карма его раскочегарить надо все этим заняться а все время некогда Uh, но я это обязательно сделаю. <coughs> и я думаю, что CoinList живет там. Они уже объявили о старте продажи одного токена. Почитайте. Я думаю, эксы будут. Потому что у них был большой перерыв. Им нужны эти эксы. Возможно, они наймут даже макер-макера, который запампит токен. Uh, сманипулирует ценой для того, чтобы опять все с новыми силами бросились на платформу CoinList. Вообще она переживает кризис. и мне кажется, они не понимают свое применение, особенно с учетом регуляции. Посмотрим, как они выпутаются с этой ситуации. Огромная база клиентская есть у клонлиста. Но реализовать, пока потенциал, нет, этот не могут. Но я думаю, реализуют. Дальше, 3 мая запустится основная сеть SUI Network. Посмотрим, как оно будет. 3 мая заседание ФРС по ключевой ставке. 8 мая старт продаж ориентировочного ориентированного на веб 3 смартфона Saga от Салана. Вы помните вот этот смартфон САГА, который Салана презентовала еще несколько лет назад. Вот они собираются как раз его выпустить, там вшитый криптокошелек и всякое такое. 10 мая будет запуск спортивного блокчейна Chills. Ну, вы знаете, блокчейн Chills, тот, кто следит, классный блокчейн. В принципе, они первые, кто запустили вот эти фан-токены продажу через свою платформу челес на прошлом был ранее улетел очень круто но если они как бы скорректируются по цене можно их купить дальше дропа версия токена гала 2 будет 15 мая и те кто владеет токеном гала я почитал тут уже статью прокомментирую должны обязательно вывести со всех пулов ликвидности токи свой кошелек и как бы оставить эти токены на кошельке для того чтобы был снимок и вам насыпали этих токенов гала версии 2 они как бы поменяли токен на новый по причине того что там они видят что в новом токене есть больше возможностей токен послужил таким драйвером роста на 15% по токену ГАЛА Ну и в целом платформа крутая развивается это как бы третий эшелон монет который нужно покупать когда вырастут первые два Поэтому я тоже за этой монетой слежу, мне нравится. Когда-то на Гале я их сунул очень круто в прошлом периоде. 18-20 мая конференция Bitcoin23 в Майами, в США. То, что если вы будете в США, обязательно посетите. Ну и 22 мая будет Bitcoin Pizza Day. Ну, наверное, я не читал ту новость, там досконально, что там будет. Но, ну, наверное, как всегда... Это тот момент, празднуется, когда за 10 тысяч биткоинов кто-то купил себе пиццу в свое время, когда биткоин стоил какие-то копейки. Никто не знал вообще, что за него можно купить. В общем, из новостей все. Надеюсь, в том, что вам понравился мой аудиоподкаст. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм. Там больше новостей, больше информации. И я буду вам давать новые и новые новости того, чтобы вы смогли заработать. И до связи, друзья. Всем пока-пока.